Реально неудобно, как вытянуть что-то с кармана, как засунуть руку в... Когда в туалет сходишь? Слушай, вот этого я не знаю как, честно. Вот как вытереть задницу? Слушай, какими вытираете задницу? Не понять не могу. Давай пробовать, только... Ай, это больно, ты чего? Получай, Я завяжу шнурки. Вас, возможно, мужчины не понимают, но... Да, сейчас да, сейчас вот тебе да. Мне Хаммер поцарапал все руки, я вообще как бомжик теперь. Смотрите, что... Лер, что ты делаешь? Ну, гомонись, блин. У телефон в руках. Да я знаю, мне Рискуй это что? Рискуй жизнью. Я сейчас порискую жизнью. Всем привет, ребята, вы на канале Видео Бэйби или на канале Видео Бэби Лайф. У нас два канала, так что на какой-то из них подписывайтесь. Или лучше на два что? ну что ты делаешь, ты сейчас заблокируешь мне телефон. Я уже заблокировала. Молодец. Смотрите, ребята. Ой, я довольная все заблокировала. Да. Конечно. Ну, что ты хочешь? А, лейка маникюр. Что? Что тебе денег на маникюр? На маникюр свои уже научись зарабатывать деньги, поняла? вот так с ними. Кого? Кого с ними, снять тебе их? Что ты хочешь от меня? Деньги? При, прикиньте, блин, она придолбалась. Ты хочешь денег? Ты хочешь сделать себе маникюр? Все верно. Ты каждый день его делаешь, понимаешь? Ой, не каждый день. <свят> ты его делаешь раз в неделю, по-моему. Раз в месяц. Какой раз в месяц? Они у тебя постоянно обламываются. Раз в месяц. Я смысл? Не я не понимаю вообще, ребята, смысл ходить Ай, в, с этими ногтями. Как вы вообще в ходите? И смысла? Так возьми ты так... с ними походи. Да, да. Стой, в смысле? Я похожу? Спорим? Что спорим? Даже ну, не так уж легко. На что? Давай, 24 часа проходишь с такими ногтями. Всё. Ты что, прикалываешься? Давай. Ты скажешь, что вот это тебе тяжело с ногтями, с вот этими? Это обычные ногти, только длиннее. Да, и, и давай так, если ты не выдержишь, тогда а, ты мне не даешь деньги. Если Ой, стоп. Если выдержишь, ты мне не даешь деньги. Или если выдержишь, ты мне даешь деньги на маникюр. Если я себе наклею, ну ты мне наклеишь, я не умею. Ты думаешь, я не выдержу 24 часа? мне? Ты представляешь, на что это я сейчас иду. если да ду... один ногтик отпадет? Ну, если отпадет, то что мне прям? Прям упасть ногти. перед тобой. Да. Да? Да. Эти клей ногти, еще. Хорошо, давай. Ну сейчас посмотрим. Хорошо. Она хочет мне ребята наклеить ногти. А какие они будут? Я человек остались. А их наклей надо клеить или как? Я понять просто не могу. На что они клеятся? На клей. Лера, чтобы не было такого, что ты мне сейчас блин, наклеишь, я их потом не, не сотру. Видишь, какие красивые. Что, будешь на суперклей клеить? Да. да не гони беса, блин. Я не буду. Я тогда я, на такое не пойду. даже на суперклей. Девчонки, вы на суперклей клеите ногти, если клеите? Я Или шучу. вы все маникюр делаете? Я шучу. Какой ваш самый любимый маникюр? Пишите в комментариях, а мы будем обязательно читать. Не маникюр, а какая ваша любимая форма? Приклеила? Да. Ребят, смотрите. Вы уже один охот полностью готов. Боже, он такой... Ну, слушай. Блин, такой острый. Давай, давай. Лера, только чтобы да они потом снялись. Собой, да я понимаю. Но если... Если ты потом его не снимешь, я тебе говорю... Жесть! А ну стыдите, да потекло? Да потекло. Где? Прибокни к этой бумажке, клею, Раз, два, Фредди идет за тобой. Это второй Три, раз четыре, в жизни я клею ногти. Что рисовать не хотите. Ты что, не клеила себе никогда? Один раз только. Вот ты помнишь в детстве в сиде ты? А она такая Ты тоже таким клеем клеил? Да. Да все приклеилось Это, это похоже. Да, это беспонтово, я вообще не понимаю. Напила такие ногти. Фу. Девчонки, ну как вы в них ходите? Это же... О-о-о. не мне тоже ты взять не можешь, а? Опа. Это же вы тоже как-то так берёте, а? О, боже. Пальцем они на чем нажимают. Ой. Пальцем? Да. Чё ты нажимаешь? Курточками, Да. Да? Косточками нажимаю? Типа я, блин, косточками нажимаю. Зачем они, если ты ничего не можешь вы сделать? Оно реально неудобно. Как вытянуть что-то с кармана? Как засунуть руку? В... А как ты в туалет сходишь? Слушай, вот этого я не знаю как. Честно. Вот как вытереть задницу? Слушай, как ими вытирают из задницы? Не понять не могу. В общем, я не знаю, это девушку это точно. Ну да, я понимаю. Я хочу вот этот вот поставить на зарядку. О, есть. Акум готов. Тетрадку. Так, боже мой. Ну, любую открывай. Блин. Как эту ручку взять? Как вы вот это... Есть. Ребят, блин, неудобно вообще, жесть. Боже мой. Как написать? Лера. Что ты пишешь? Лера, привет тебе написал. Все, видишь, привет. что можно написать. Так, дальше. А, расчесаться. Мне надо, Мне надо расчесаться. Если я хочу... О, боже но неудобно Ну, я тебе скажу, что, в принципе, расчесаться можно. Почисть мандаринку, мандаринку почисти. Мандаринку? Да. Я хотел чаю попить, поставить, например, налить чай. Ну, здесь в принципе все удобно, да? Муж, я вот это вот не совсем удобно держать. Ну я тебе скажу, что за ручку, ну горячий чай я, наверное, не удержу так. Разве что вот так. Тут неудобно. Мандаринку. Блин, ну, мандаринку я. Ха -ха. Не, Лер, я, наверное, мандарину не почищу. Блин. Так ты тоже не почистишь ее с ногтями. Почему? Я же как-то чистила. С как длинными ногтями вот такими. Ну не прям такими, они чуть-чуть меньше были. Не почищу это точно, но это... Иди то не почистишь мандарин, иди почистить зубы. Вот. И умойся. Да, так, без проблем. Ну вот только вот, единственное, мне сейчас неудобно, это было мандарин э, в телефоне. Окей. Блин. Треба удобно. А. Так как же ее выдавить? А вот как? Полуклала. А, ну. Ты не а. успел. Короче, я это. Короче, ты вообще. Не, ну реально тяжело, реально. Это невозможно. И телефон, и это. Ты это мне рассказываешь? Почистить ты еще почистишь. Свободно можно. А вот... Ай, блин, фон, ну так неудобно. Покупаться, но я точно я не покупаюсь. Сто пудов не покупаюсь. Так. Что дальше? Футболку одеть? Переодеться? Давай. Так, мне надо переодеться. Окей. Черт. Одеть вот эту футболку. же снять вот эту? Ну Как ты обычно снимаешь футболку? Подбоку я обычно. Снимаю. Ну так вот так и снимай. Вот так? Да. Понимаешь, я такой не снимаю. Как снять? Ты, я понял, просто надо приложить. А. Ногти не поломай. Они очень дорогие. А. На сегодняшний... Ау, неудобно пипец. Штанишки не могу подтянуть. Косточками, а можно же косточками, правильно как-то вот так вот? Как? О! Не, ну я его могу нарезать. Сейчас Он нарав... же подпортился что-то. Я не знаю. На, ты просила, я тебе нарезал. Ну что, короче, пошли с тобой сейчас сходим на студию, на компе, посижу. Я хочу попробовать, как на компьютере, я реально смогу я или нет. Окей? Пошли. Пошли, сейчас надо, еще надо куртку надеть. Мама мия. Вот это уже Лера проблематично, я тебе скажу. Я завяжу шнурки. Бог ты мой. Завязать? Я не завяжу шнурки. Я не понимаю, как вы завязываете шнурки. Помочь? А? Помочь? Блин, Лера, завяжи, я не завяжу. Да. Я реально не завяжу. Здесь я, короче, вообще все, блин, она провалился. Это пипец. Ребята, это жесть. Как вы завязываете, девчонки? Вот я вас, знаете, начинаю уже потихоньку понимать. Ты все время я, лири... Я, я, я, я что, была с наращенными ногтями? Я их сняла. Надо было до этого видео дотянуть. Прокинул... Ты мне у меня, когда я первый раз ногти наращивала. Да? А что, то же самое не могла? Ну я же первый раз таки на тебя давался длинами. И тоже тебе было так неудобно? Не, ну мне было понюхи, я удоб Просто не привычно было. Да фу, я уже таких хочу снять, я уже не могу. Вот серьезно, мне это уже надоело. Давай. У тебя не была такая мысля, а не посещала этого брать сейчас? Нет? Блин, на штаны спадают. Пичест. Ааа! Блин. Да, ну вот это вот интересно сейчас. Курточку oh, Блин, да зацепили сумочки Так А в рот обязательно курточку брать? А как? Ты же не оденешь Я перевожу, ты же ее иначе не оденешь Приколы знакомых, кого-то увидишь Так поздороваться же надо не дойду, давай. Я так буду Блин. Видишь, ты кого-то из знакомых встретил, слушай. Не дай боженьки, ты шо? А чё бы нет? Да неправильно поймут. Я думаю, уже все привыкли, знаешь. О, есть! Есть! Есть! Пошли! Телефон. Ребята, мы сейчас... Календарик. А наши студии я даже не хочу снимать куртку, потому что я ее потом реально проблематично одену. Так. Ну, на мышке еще нормально. Удобно на таком Ну, а здесь можно, в принципе... Самими ногтями прям по ну, да. А, ну тогда нормально. Если например, напишу видео бейби да блин головой видео на клавиатуре это не проблематично ребят все можно ногтями тык тык тык тык, -тык пофигачить и все я думал это невозможно но здесь еще пол беды у тебя таких длинных ногтей не было понимаешь похожие были а, да. да да а курица кто Всё, а можно читать по-любому. Да? Mm -hmm. Все, что он лета может. Интересовала ночь переменности я расставлю. Ну, за наш круглый стол. Кушай. Кушай. Ау, ну это жесть. Оливешечку? А не оливешечку. Фу, как я их хочу снять, Лера, я уже, я уже не могу. Я сдаюсь. Все, ты не даешь кнопки. Можешь... А мне а еще спать ты... в них. С ними. Давай. Это пипец. Ну, давайте, ребята, сказал, что он сдается. В общем, все. Я не выдержал, серьезно говорю, девчонки. Я вас на самом деле понимаю, насколько это тяжело и трудно, что для этого нужно ну, огромные усилия преодолеть, чтобы. Носить вот, вот эту вот гадость, я больше ее не назову, не знаю, как вы носите, но вам надо памятник поставить, вас, возможно, мужчины не понимают, но я вас в сегодняшнем вот, вот этом челлендже, я вас реально понял. Я проиграл, я проиграл деньги, деньги тебе на маникюр, я не могу их сейчас вытащить с кармана, Анди, более, по-моему, со штанов доставай сама. Я даю тебе 400 гривен, тебе хватает полностью на маникюр. Так что все. я свои условия выполнил, вы все увидели. Девчонки, пишите комментарии, какие маникюры yeah. носите вы, какой формы. Нам интересно просто вода. Там миндаль, либо еще что-то. И какой вообще ваш любимый маникюр удобно ли вам? Или это действительно у вас у каждой такая? То Лира мне может сейчас понарассказывать. рассказывать. Вы в первый раз точно так же, как и я. Что она меня просит? Ой, мне бы сейчас ничего не делать, наклейте мне маникюр и я буду тоже ничего не делать. На самом деле это очень тяжело. Вы видели, вы наблюдали за мной. Это я еще не да. все в течение дня выполнил. Но насколько смог, но ну, реально я просто не могу больше. Как в них ты их не снимать Серьезно, не могу. Я их снимаю, я проиграл и. Давай снимать. Вот... Давай пробовать. Только, ай, это больно, ты чего? Наверное, в эту сторону надо. Это... Поломай. Да лучше их поломаю, чем... О, раз. Есть. Один. В эту сторону. Их просто надо... Только не ломай. Опа. Есть. Вау, мои ногти настоящие. Я их возлюблю. А. Фу, хоть не проблемно. Ты знаешь, стало. На. А. Боже, какие ногти мои. Блин, неудобно. Ребят. Слушай. О, есть. На! На мизинец. Готов. Самый большой палец. Леру, ты вот этот не могу. Ты мне зафигачила. А, все, да, этот легко нас. Держи. Да, не, ну, блин, я не могу снять их. Хочешь я с ним? Оно больно. Как ты снимешь? Только не обещаю, что не будет больно. Не надо. Реально больно. Аллилуйя! Давайте еще два снимать. Вот этот больно. Хорошо приклеила. Есть, фух. А с этим Блин, На самом деле, ну его. Он... А то я уже поснимал наконец то эту жуть, эту муть, фу. Сейчас буду. Это еще надо каким-то этим раствором вашим, да, смывать. Ну вот это смотрите. Я же не буду ложить, ну, вот, спать с этой фишкой. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на наши два канала. Видео выходит ежедневно, наши влоги. Если вы хотите в следующее какое-то видео, какую-то трансформацию, еще Лера надо мной делает, пишите, конечно, в комментариях. Окей? Okay? Ну что, ну, до след... ресницами. Нет, только не на нас с накладными. Ну что, ребят, до следующего видео. До, до следующего, следующего влога. влога. Всем пока!